21 по 22 апреля 2016 года был проведен второй выпуск конкурса красоты под названием «Красота спасет человечество». Он проводился в Молдове, столице Кишинев, колледж мондо Студак. По протяжению двух дней будущие мастера в разных областях женской красоты проводили следующие конкурсы. Название лучшего мастера конкурса маникюра, косметологии, визажиста, стрижки и окрашивание волос, вечерние прически. А также был проведен показ мод, где представили коллекцию одежды студентов колледжа «Вишница», Румыния. Эти два дня были наполнены сумасшедшим темпом, в воздухе витала напряженность и переживание. Конкурсанты готовы были выписнуть свои умения знания, старания на свои модели. Весь груз ответственности и организации данного конкурса лежала на плечах учительского и административного состава колледжа Мондустуда, в особенности главных инициаторов конкурса. Виктор Сирич, директор колледжа, и Лариса Чебан, замдиректор которые вложили душу и лепту в продвижение женской красоты в Молдове. На этом конкурсе были приглашены высокопоставленные гости, чиновники городского и государственного управления, которым было доверено вручить грамоты конкурсантам. Кристина Бади, вице-министр образования, вручила грамоты нашим состоявшимся по результатам конкурса профессионала в области макияжа. Галина Буста Претор сектора Чекан вручила грамоты в области стрижки и окрашивания волос. Грамота в области вечерних причесок вручила Вера Продан, журналист и телепродюсер. Павел Недриган, адвокат, декан Европейского университета Молдовы, вручил грамоту участникам в области косметологии. Якуб Ибрахим, директор и основатель компании Global Fashion, с представителем компании Global Fashion в Молдове, Бешляга Вера, вручили грамоты и подарки участникам в области маникюр. титул, да? Мы очень рады здесь присутствовать в этой школе в колледже и мы конечно первый раз на этом конкурсе здесь в Астрахань для первой на и надеемся, что не последний раз, Я хочу вам представить, чтобы вы меня представили. Якут Ибрахим, прилетевший с Великобритании, и можете ему похлопать. Здравствуйте, всем! Я русский, что-то понимаю, если не говорите. для вас что-то русский, ну, говорю, я очень рад я все вас видят. Я спасибо директору и заму директору. Что наша фирма наша премь. Здесь есть. Большое вам спасибо за теплые слова, что вы нам сказали. Но за минут центру, когда у нас вся пустая блин за без суфле, цены, я чака кадура, инкари. Сынте, я хочу, от наших судей Макавима и Идоли Чилач, поздравить и, ну, как бы, всех участников этого конкурса. Eu aș fi vrut să aduc mulțumiri tuturor participanților din partea uh, membrilor juriului, care din păcate aici nu sunt, Doina Ciloc, Marco Vei Maria, Căciuc Cruciți, Atec, Lița, Diplomă, Abiditelea și vrem să discernăm din partea juriului atenței, nu din partea organizatorilor, câte o diplomă pentru cei care au ocupat locuri aici în acest concurs, Хочу назвать имя первого места, который в области наращивания ногтей получил. Компании Туркулец Виктория. Você colocou o Continuăm și alături de noi este Vetoșkina Ekaterina și din nou pentru participare la manicure în concursul internațional, frumuseze a salva oamenii. Feliciteri! Feliciterile noastre! Plină de glorie, astăzi este și Vacari Iulia. Felicitări Așa. Feliciteri. Morozan Doina vine alături de noi pentru o diplomă care cu siguranță va menține pe cele mai bune poziții. Mulțumim frumos! Cunoscu Cristina se apropie de noi pentru a-și ridica diploma pentru participare la acest concurs internațional frumos. Cunoscu Elena, ai și tu o diplomă, bravo ție, mulțumim foarte mult pentru participare și că ești aici la modul Sultar. Ce îi se acordă elevii Crețu Oga pentru locul 3 la manicure, în concursul interasional, frumuseția Vasa Va Omenirea. Mulțumim foarte mult! Oga, iată și o diplomă, stăm mai bine cu ea, deja ai 1, 2, 3 câte? Ha -ha. Adevărate, și un inel, și inel, si medale, si bomboane. Și Uh, următoarea diploma este pentru grosul Elena, pentru locul 2, la manicură în concursul internațional Frumusețea va salva omenirea. Bravo Elena! Să ne bucă și în continuare, și cu alte poziții bune. Așa, și el, și medale, așa cum se cuvine pentru locul 2, premianta noastră. Mulțumim mult! Ah, trebuie, uite că filme! Extraordinar! Și cred că este un moment foarte emoționat pentru una din participantele noastre și anume este vorba de Turculeț Victoria pentru locul întâi la Manicure în concursul internațional. Frumuseția asta, salva un urmire! Mulțumim foarte mult! Și diploma de excelență profesională îi se acordă elevii Jitaru, Natalia pentru rezultate excepționale la manicure în concursul internațional frumusețea va salva omenirea. Atâta frumusețea am salvat noi astăzi și cu diplome, și cu medali, și cu bomboane, și cu inele. Și pentru membrii jurului, iată că să fost și un culminant, îi se acordă doamnei Peșleaga, bine, membru al juriului pentru profesionalitate și obiectivitate la concursul internațional Prumusețea Vatzalbao, Menirea Editia 2. Vă rog, vă rugăm să vă luați diploma. Da? Da, da. da еще от нашей компании Global Fashion подарить подарки, которые вам пригодятся в дальнейшей работе, чтобы вы развивали свою деятельность и свои способности еще сильнее профессионала, uh, которые вручат генеральный uh, наш дигектор на компании Global Fashion uh, победителям. директор, вау, а можете пройти. Купи Ибрахим в можете пройти? Ло. Ло. Да, Чиняй, это Шан, Виктория. раз очень благодарна всем присутствующим здесь и нашим мастерицам, будущим, э, я думаю, великим мастерицам. Желаю вам успеха во всем. Entonces, Это первый опыт в Молдове компании Global Fashion в организации и спонсированию конкурса в области наращивания ногтей. Так как этот конкурс является международным, его координировали под серьезным судейским составом по всем международным нормам судейства в области наращивания ногтей. Наши судьи. Маковей Мария – серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по моделированию и дизайну ногтей. И Чилыч Дойна – мастер маникюра международного уровня, победитель международных чемпионатов, победитель Молдовы и призер Гран-при в области моделирования ногтей, молдавский тренер на международном соревновании. Благодаря международному конкурсу «Красота спасет человечество» оставила неизгладимые впечатления, которые останутся в памяти у многих, особенно тех, которые заслужили первые места.